Вот, ребят, сегодня пробую прочитать Хундай Солярис 2012 года. Это друга, как бы он на автомате. На днях, как вы знаете, я купил, приобрел модули для хундаев киев для всех там больше которые там были есть кроме сименсов сименсов там в принципе не было у димы но скоро там под 2 серию появится редактор но дело в том что мне нечем было их читать и прошивать но вспомнил что покупал когда-то мульти флешер ромика это Раньше он на Окте был, потом переехал на отдельный сайт, на свой. Человек с Украины делает. Занимается именно Бошами, Сименсами, и вот, чтением через БСЛ, через все остальное. Я это когда-то покупал, по-моему, чуть ли не полный комплект. Не помню в каком году, но очень давно это было. Это... Ну, не знаю, лет 7, наверное, даже больше, наверное, я не знаю. Ну, э -э, лежало у меня это все мертвым грузом, ни разу, ни, ни разу я не пользовался эти ключи. Да, еще также ключ под MMC Flasher э -э, тоже лежит, кстати, тоже не воспользовался ни раз. Ни разу, точнее, не воспользовался. То есть тут когда-то я покупал, там вроде комплект стоил что-то 40 или 45 тысяч. И MMC тоже что-то около того что-то я помню, что там что-то в районе сутки все это получилось, приблизительно, там, то ли 96, то ли что-то типа того тысяч. -то ну, в общем, лежал-лежал у меня этот ключик под мультифлешер, вот он. И я тут про него вспомнил, думаю, блин, может быть, там есть блоки, короче, открытые. Захожу на сайт разработчика, читаю, у меня BSL-модуль открытый, полный, и, соответственно, там написано, что те, кто приобретал этот BSL модуль, тем как раз вот Боши там 17,9, 11, 12, 13, также 21 и 7,9,8 они бесплатно идут. То есть это вот почтение как раз через ободеху. Да, кстати диалинк сейчас не втыкал у меня просто в сумке валялся, Ой, валялся валяется диалинк как раз его воткнул сканматик uh, не втыкал uh, ну и как оказалось, что мне и покупать ничего не надо то есть все как бы по сути у меня оказывается уже есть и куплено еще до кризиса до 14 года, то есть сейчас это подорожало ровно все в два раза ну вот мультифлешер, uh, um, соответственно я нашел у себя не инсталлятор, а именно ну, уже установленный. Соответственно, сюда скопировал. Вот я его запускаю. Вот как бы выбран у меня в настройках... Ну, сейчас не выбран. Dialing. Максимальная скорость. Сейчас сохраню это, потому что не сохраняет иначе. Ну, соответственно, тут у меня открытая Свет, наверное, тут публикует Боши, вот они все необходимые. То есть 797, 798, 1797, ну и так 1798, 11, 12, 13, там все, в общем-то, есть. Ну и, соответственно, там все, Сименсы открыты, ну и БСЛ, да, еще тут под Сан-Йонге есть. Ну и BSL, 3Core, соответственно, тут э, все варианты есть для чтения разных процей и э, с, с разными топоротами. ну в общем. Бош и Siemens и, в общем, все есть. Так, ладно, ну, нам нужен э, 17.9.11. То есть выбираем, говорим прочитать индификатор все у нас прочиталось, все четенько. 17.9.11, то есть версия прошивки есть. Ну и что делаем? Прочитать. Ну, вот оно потихонечку пошло, конечно. Ну, подожду. Как оно прочитается. Ну, сейчас соответственно, прервусь, потому что нет смысла время тянуть. Ну вот, осталось чуть меньше минуты. Расчетное время там было что-то порядка 16 или 17 минут, я даже не знаю. Это, опять же, я повторяюсь, прошиваю при помощи Диалинка. Вот он здесь воткнул. Вот. Но, может быть, с чем-то другим, там с другим адаптером, типа... Э, сканматика или еще что-то порта будет по-другому, не знаю я не пробовал то есть надо будет попробовать ну вот он уже заканчивает все чтение успешное, ну завершено успешно сколько я говорю времени, я честно не смотрел ну вот, файл соответственно номер прошивки и все остальное Теперь жмем сохранить это все сейчас я пока закину на рабочий стол ну потом уже разбираться буду сейчас мы его как-нибудь назовем не знаю да пофигу пусть будет пусть будет один ну все все сохранилось все отлично в общем файлик лежит то есть происходит нормально то есть я до этого я говорю я не пытался им вообще пользоваться и не смотрел как оно будет может быть я говорю с другими адаптерами будет и побыстрее потому что вот у меня смс софт dialing ну и последняя версия стоит соответственно серийным номером тут со всей фигни скорость кана калайн тут выбирается Максимальная, потому что если какая-то стоит здесь другая скорость То будет ошибка идти по выбору скорости Потому что, скорее всего, Dialink не поддерживает этого Ну, не знаю, у меня, в принципе, есть Open OpenPort и ScanMatic Надо будет все это попробовать и то, и другое Ну, где-то, говорю, расчетное время приблизительно 17 минут где-то было в общем, все как бы работает Все отлично Ну и, соответственно, дома я попробую Файлик открыть, сейчас уже не буду открывать Ну, вроде все как бы нормально, объем нормальный Сейчас посмотрю, конечно, что там внутри Вообще прочиталось, не прочиталось В виде хекса Ну да, все нормально Данные есть есть, все отлично. То есть, как оказалось, мне и покупать ничего не надо, то есть, все уже было у меня. Значит, э -э, буду пробовать э -э, Женьку вот, делать на эту машину прошивку. Тестовую. Ну и на ней попробую испытать. Э -э, плюс у меня еще у сестры тоже. Э -э, По-моему, такой же, или уже, или после рестальговый, такой же точно. но ну, тоже на автомате, ровно так же, на 1.6 моторе. И у племянницы еще есть Kia Rio, совершенно свежий, буквально там месяца полтора его покупали назад, то и месяц на нем тоже можно будет поиспытывать. Ну, в общем, дома проверю, я думаю, что все нормально будет. Также, опять же, не забываем ходить по ссылочкам, которые под видео там всегда находятся, они на, в, группу, в мою группу ВКонтакте и на Drive. Там, если что-то там, я описываю более конкретно видео того, чего нету видео, в общем. Опять же, нажимаем кнопочку подписаться и колокольчик, чтобы приходили оповещения. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч.